Конкурсная комиссия оценивала выступления команд по ряду критериев. менее представлять результаты деятельности последовательные, и ясно, качество оформления материала, а также по степени владения информацией. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.